Здорово, бандиты, бандитки, а также их ходители. С вами снова я, Бобруха. И сегодня у нас радостная новость. Совсем не так уж и долго, 34 года, Бобруха искал у нас своего отца. И спустя 34 года он его нашел. Но так судьба сложилась, что все же... Ну, в общем, смотрите видео до конца. Не забудьте оставить свое мнение в комментариях. Не забудьте прожать лайк. И не забудьте подписаться на Телеграм, Контакт и в наш Дискорд, чтобы не пропускать ни видосы, ни прямые трансляции. Так как у нас YouTube скоро накроется, давайте обезопасим себя и будем всегда на связи. Спасибо огромное. С вами был Бобруха. Вам приятного просмотра. До скорых встреч. Пока-пока. Я ищу своего отца, Кафаров, Казанфара. Ну-ка, что ты говорил сам? Алло, алло, дядька, ты тут? Алло, дядька, я что я ты говорил? Серьезно? Да, держи, на, на. -а. А, Серьёзно? Пидарас. Серьёзно. А, откуда ты знаешь? Откуда информация ебать, такая? Твоя мать, твоя мать сказала, ебать. Серьезно, что ли? А ты когда с моей мамкой общался-то? А, понял, понял. Ага, ага. Так это ты к нам приходил, что ли? вон он, ну что. Так ты мой батька, значит. Батька. А я тебя ищу все это время. 34 года ищу тебя, батька. Ты что ж, ушел-то от нас. Батье. Что ты ушел-то? Эх ты. Жаль мне тебя, батьку. Давай пока, удачи тебе. Иди соси хуй, мудак с Ой, какой <и> ты гроненький. Ты посмотрите-то на него. На канал Бобруха зайдешь, потом комментарий почитаешь над своем видосе. Токсичный дяденька, брошивший ребенка, 34 года тебя искал. Ху на тебя? 34 года я тебя искал, зараза. Ты.